Когда скромняга Барт отдыхал от дел С Геральтом из Риви он песню эту пел Сразился белый волк, свели речивым чертом Эльфов покромсал несчетные когорты Сзади подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам, целился тот черт, мне рогом прямо в глаз, и тут ведьма крикнул: вот твой смертный час, ведьмаку заплатите чеканной монетой. Зачтется все это Он хоть на край земли Отправиться готов Стразить всех чудовищ Убить всех врагов Он эльфов всех прогнал за дальний перевал, высокие горы на вечный привал. Он бьет не в бровь, а в глаз. Был ранен много раз Он людям товарищ Всегда он за нас К чему эта вражда Никак я не пойму Он нас защищает Так налетишь ему Ведь могу заплатить чеканной монетой чеканной монетой Зачтется все это Ведьмаку заплатить Чиканой монетой, Чиканы монетой ведь могу заплатить, зачтется все А, ведь могу заплатить чеканной монетой, чеканной монетой, о, ведь могу заплатить, зачтётся.